Положение да критическое. Надо во что бы то ни стало сегодня ночью арестовать правительство. Нельзя ждать. Можно потерять все. Это Воскобойников беспокоит. Немедленно пожалуйте в штаб, Владимир Алексеевич. Что случилось? Ты откуда телепонируешь? Плохо тебя слышу! Не в курсе! Ваша Воскобойников, я с ночи здесь. Приказ на всех офицеров штаба незамедленно оповестить. Радость у нас лопнуть можно. Говори толком, что случилось наконец, Воскобойников. Революция!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 Кокнуть его и вся недолга. Правильно я говорю? <Слышко> Больший вопрос. Давай отвечай по совести. За царя. Царь в Табульске, он отрекся. Ха -ха. Ну да! <свят> <свят> <свят> я ведь чего имел в виду? Ты за министров, капиталистов? Отвечай на мое уточнение.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 Господу помолимся. О свышнем мире о спасении душ наших. Господу помолимся. Воздаступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже. Твоею благодатью... Пресвятую ты Ваше Преисходительство. У собора толпа товарищей. Там лучше разойтись от греха. Будь что будет, голубчик. Что уж теперь?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 Ты знаешь, это было даже пикантно. Володенька, вы счастлив, родной. В Париже в восемьдесят девятом Санкиллоте превратили Стреляй. бы нас в Строганов. Спасибо. Строганов изобрел свой в значительно проще. Они Спасибо. бы превратили нас в Африканцев. Ты получил Потому... благословение советской власти, в случае чего не откажи в протекции. Я постараюсь. La vida.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 Лити лампаду или белую Божью свечу. Государь-император сегодня поутру расстрелян. Наследник престола российского отда по власть палачу. Господа, он сошел с ума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 веревки И по два Орши на земле Я хочу вас уверить Не стоит о прошлом терзаться Наше прошлое дым Наша жизнь предутренний сон стали наши часы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 Нет, господа. Вешать на трамвайных опорах, на фонарях. Рим не резать, вешать. Полковник, как старший в чине прошу вас остаться. Наступает грозное время, господа. Будем благоразумны. Нет, ваше превосходительство. Нет.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 Ваше превосходительство. Я вас очень прошу, пойдем со мной к гостям. Да. Пойдем. У меня созрел план неспровержения большков. Надо ударить и немедленно. Конечно. Я, у меня Конечно. смысл, мой план состоит Давай. в том, что... Володя? Да. Что ты решил? Я разговаривал с мамой. Мы едем дроздом. Так. Большевики начинают переговоры с немцами о мире. Сейчас очень благоприятный момент. Через двое суток мы будем Двинские финиталя комедия. Устал, надоело к черту. Так. Ты все хорошо обдумал, не так ли? Володя? Не перебивай, пожалуйста.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 Ты его не понимаешь, немножко. Что значит не хочет? Ты расставаться с Россией не хочет, что же еще Бог ты мой, да почему же расставаться? Поводим Лизы через полгода, ну максимум год. Все уладится. Вернемся назад. И ты мир увидишь. Европа, Германию. Ты была в Дрезевской галерее? Нет. Вот видишь? За один только взгляд на секстинскую мадонну можно отдать позже. Мама, вы думаете, все будет по-прежнему? Уверена. И даже Каталина не рассчитала.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 Барышня! Барышня! Помогите с билетом по старой дружбе. Куда вы уезжаете? А как же служба России? Она нужна ей, моя служба. россии то Вы же границы открыли.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 И так. А, а Давайте, граждане! А -а -а -а. дайте дорогу! Быстро! Ну-ка! Что здесь происходит? Гражданин, я тебе не гражданин, а ваше высокоблагородие. Ты понял, повар? Арестовать обоих. Ладно, морячок, я погорячился. Приношу извинения. А ну по За что билет этого? А он украл у меня чемодан. Поделом ему. Что там? Там? Бене. Открыть. Открыть. Не дам. Не дам. Не дам. Штык! Ой. А вы оказывается кариоз. Ладно. Откуда у тебя тетка? Я их всю жизнь копила, всю жизнь. Хватит. Собирай свою буржуйское барахло и проваливайся. Давай. Пропустите. Все равно деньги не сегодня, завтра мы отменим. Так, что можешь ими свой колью наклеить. Ну, а вы, дайте советской власти честное слово, вот ты. Не воровать у трудового народа. А вы не драться. А у пружуев можно? Поговорю о нем. Не будет, не будет. Слово офицера. Серж! Серж!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 Ибо я уезжаю в неизвестность. Честь имею. Супня! Супня! Не Николя! Николя! Николя! Я вспомнила, Володя. За два месяца до твоего рождения твой покойный отец отвез меня в Белую Русь. Выхов. Помнишь, Выхов? Нет, мама. Выхов, Быхов. Наш дом был одноэтажный. В стиле Ампир. На самом берегу Днепра. Ты любишь купаться? Да. Мы снимали дачу в Сестрорицке, в залив. Эх, сударыня, стоит ли вспоминать облом? От чего ж, батюшка? Сердце разрывается. Володя, Смотри, твой злой Я выйду покурю. Не опоздай.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 Иначе его не стал тратить время на этот разговор. Ну так что вы решили? А жаль. Ну, до встречи, гамайор. В Двинске стоят разные воинские части, но действует революционный комитет. Вы установите с ними контакт ну и подумайте, что можно сделать. Гранится непроходной гор. И помните, ваш доклад идет советское правительство. Конечно, со специалистом тебе было бы легче. Ну, да где наш брат, революционер, назвавшись Груздином, кузов не Всего доброго. Счастливо. Счастливо.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 Если еще раз позволишь себе такое, как на вокзале, пойдешь в расход.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 Но в Германии не принято содержать родственников бесплатно. Они очень расчетливы и бережливы. Мы должны думать, на что будем жить. Мама, я пойду работать. И вообще не надо трагедизировать обстоятельства. Пойдем работать. Пойдем работать. Выехать. Ну, музицирую. А ты что умеешь делать? Пилить дрова. Пойдем покурим. У меня на первый случай и хотя бы это. Ты же, Владимир, станешь нищим, сдохнешь с голоду. Твоя мать права. Этот фриц из Дрездена в лучшем случае похоронит тебя за свой счет. И то сомневаюсь. Ты о женщинах подумал? Через полгода, год, все это кончится. И мы вернемся. М -м -м. Боже мой. Дурачок-то наивный. Мысли лопоухий Да ты что же, ничегошеньки не понял? Да ведь они пришли навсегда, навсегда! Тише. Да не нам, изнеженным мастурбаторам, и не с нежным мастурбатором, и тысячелетнего зверевшим хама. Так здесь, Владимир. Наша карта бита. Стали наши часы. Что как ты всегда? предлагаешь? Вот что. Знаешь, ты? Не имею чести. Я сейчас объясню. Это... Ян Рейман. Это... Эрик Бурхард. Это... Николай Линден. Золото, серебро, драгоценные камни. Это то же самое. И так далее.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 Наш очаровательный Серж, прекрасный молодой человек. Он тоже едет в Германию? Не знаю. Вот что. Мне надо отлучиться. Возможно, я задержусь. Что? Володя, что случилось? Ровно в ничего. Ты помнишь того унтер-офицера, с которым я разговаривал на перроне перед отходом поезда? Боже. Да?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 Мадам. Заходи, Володя. Садись. Ваш фамилия Линден. Зовут вас Николай. Да. Чем могу служить? Мне кажется, ваш мальчик. Удобно сидит. Ему мешается квайяж. Дайте ка мне его сюда. Поторопитесь. У нас мало времени. Мы все рискуем. Ну my... no, быстро! Ты видел? Понял. Ты понял, что я предлагаю тебе настоящий.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 И еще. Убери отсюда своих скотов. Не пожалеешь? Не испытывай мои терпения. Молодец. Иди. Скажи,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 и цыганский тапок. Я надеюсь, Вова, что в этом городе есть хоть одна приличная гостиня. Я его знаю. Извините, а почему здесь такая большая толпа? Вы чего ждете? Большевики ведут переговоры с тефтонами. О принципе перехода границы. Тевтон. Ну, пока. Не пущают. Офицер. А в Петрограде уже не носит погоны.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 Совершенно верно! Господа! Господа! Я хочу спросить вас, что вы, что все мы ждем милости колбачников с той стороны и соизволения наших вчерашних холопов! Нет. Нет. Нет. Нет. нет! нет! Я тысячу раз говорю нет! И тем, и этим! Нет!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 Поверно. Второй раз с тобой байки разводим. И второй раз понять не могу. Чего ты про их золото печешься? Да без советчиков обойдемся! Кто же мне? Хвост нашелся. Тебя самому надо встряхнуть, что ты есть внутряк! Ты, моли бога, что долба успокоилась. Посмотрим надолго ли! Умник!